Слушай, акула как-то... Сначала? <смех> <смех> Тоха... Тоха... Как его подобрать? У тебя, у тебя крюк в руке, ты его должен кидать и ловить вон, вон те вещи, которые остались. А нахера они мне? Выживай! Мы, мы, мы вон, смотри где остров... Мы... Для Нам... тебя достаточно, а! да. Пошли <смех> на тот остров. Там акула. Ты спрыгнешь с плота, и тебя акула захавает. Бра. А -а -а! Она была очень... Ты, Прощай его. Да, <с Cuee> давай, брат. Давай... <с och One> Господи, какая она огромная. О, лови. Что? О, тазик. Господи, я <с någon> пропустил тазик. Ты удерживай чуть подальше он схватил эту доску. Сказал я и схватил эту доску вместо тебя. Слушай, <с Menu> акула опять <с Oscar> <реши> а, -а, -а, -а давай. Только я построил гаси акулу, гаси. Uh, <с tú> Сейчас где эта акула? Я ей покажу, кускину маль. Акула, акула. Я что-то понял. Иди сюда. Что? Калбати, что? Я что делаю? Я могу, я делаю, что могу. Она сожировала наш плод, да че? О, я могу плод построить дальше. О, Тоха. Теперь мы живем на широкую ногу. Я его куда-то положу. А я упал. Там гула, там гула. Тоха, спаси. Это было страшно. Да прыгай нормально, Да я прыгаю, я прыгаю. У тебя хлама не случайно в инвентаре? Я, я опять упал, я опять акула, опять. Пошла да, вон. А. Как можно столкнуть тебя в воду? Никак. Прозрачнее меня. Хоть цвет Я достал. Она, она кушает, она кушает, пошла вон, пошла вон, крыса. Я е... пошла. А, господи. Я упал. я, я не могу. Я изготовил. О, господи, а это что? Я Стол. это изготовил. Что, что можно на нем делать? На нем можно делать. На нем можно Е e нажимать! Логично. Ты не заметил, что море как-то начало волноваться? Нормально. А? а... Тоха! А... Что такое? Как ты уснул? Я не знаю. Я умер. Тоха! Мы же братья! Мы что ты сделал? Подожди, у меня есть идея. Ну-ка ляк обратно. А где мои вещи? Бич. Где мои вещи? Нет, у меня даже крюка нету, Тоха. Тогда сделай Нет. мне крюк. Нет, не я не умею. умею. Он делается из одной доски двух пластиков. Сделай, пожалуйста, мне крюк. Может, я тебе отдам свой крюк? Давай. Ботяна. Ха, просто он был чуть-чуть изношен, а я, а я себе новый забрал. Ах ты ж мраааа. Ах ты ж сказать! ах ты ж сука. Да, продолжи, продолжи. Так самое интересное, мне придется вырезать большую часть этих слов. Не вырезай, а нельзя. я не Не залезай сюда. Да Естественно. Да я акулы здесь нет. А, нет, она сзади. Она, она, она меня откусила. Там остров есть. Где остров? Вон. Мы остров проплыли. Нет. Нет. Моё. Батяра. Га. Да. Там бочка. Жадность. Ой. У меня уже обезвожение. И у меня ХП начинает убывать. Все, забери все мои вещи, я умираю. Ты не, уми... не умрешь, слышишь? Я не позволю тебе умереть. Спасибо. Я не позволю тебе умер. Ладно, я не против умереть. У меня уже персонаж. Отдай свое тело акуле. Брат, я не забуду твою жертву. Что? Ну ладно, отдай мои вещи. Вон там плывет бочка. Тоха. Это единственная наша надежда на то, что мы. Там плывет плод. Тебя это вообще не интересует. Греби, греби руками, греби ногами, давай, плыви туда. Надо нам переключиться на тот плод. Срочно. А где он? Плывем. Тоха, держи весло. Держи мое весло. Держи доски. Держи. Бери одно! Держи, держи, брат, брат, помни мою жертву. Помни мою жертву. Мог бы и не кричать. И так шумно. Тоха, нет, Тоха, помни мою жертву, помни мою жертву. Я а никогда, никогда больше не, не увижу тебя, быстрее поедай меня, акула, у меня речь заканчивается. Вон плот, вон плот, вон плот. Я знаю. Туда, туда, туда. мне, дай мне одно весло. Мы должны, там что-то в это есть. Давай. Давай. Давай. Я делаю, работай, без того, кричать. Давай, я грибу, я грибу, давай, мы оба, я тоже грибу, давай, гриби. Мы справимся, я тут просто. Ты дебил! Верни, верни флот! Э, тут вещи мои верни. А куда он сзади давай? смог спастись. Так, что тут было? Тут был ящик. Тут Тут есть кровать, я могу ее забрать, я не могу ее забрать! Я не могу. Нет только нет! Нет! Только нет. Ты дебил, зачем ты вообще туда поплыл? Мы бы спокойно забрать все вещи, а ты взял и утопил эту херню. Все, вода очищается. Ой. Я сделал это. Слушай, наш наш плод же ведь уплывет. Тогда один должен остаться на плату. Согласен, я пошел. Ах ты Тут какие-то синие цветки, желтые цветки, в общем, походу, ничего интересного. Арбуз. Ладно, арбуз, это интересно. Параллельно. Тут нет ничего такого, что могло бы написать. Даня, у меня весы получились. Тоха! Тоха! Я стараюсь брестить. Я себя гребу тоха! Вот, вода оплеснилась. Дай выпить, дай выпить. У меня сушняк. Как выпить? Не знаю, я выпил. А, Газа? я все, я все выпил. <смех> <смех> Для брата мне ничего. <смех> Нет! У нас там наш очиститель. Да я хотел один раз выпить. Я забрал очиститель. Красавчик. <смех> Офигеть, ты пальцами управляешь. <смех> Очисти воду, по-братски, я умираю. Так я ж тебе скинул, набери воду из э, этой и положи сюда. Короче, на забери мои вещи. А... Я. Все, пока, Даня. Да хотя бы труп мой не будет варяться здесь, а то ты еще изнасилуешь его. Эй! Откуда у тебя арбуз? А, да так. Фига себе! Жмот! Поделить, <свят> что ли! Ты все сам сожрал! А? Должны! Дань, Дани, а... плыви! Плыв, плыв. я... а? Помоги! <свят> Забери мои вещи! Ладно, я отвлекаю акулу, а ты жви, брат. Помни мою жертву. Да иди, уже. Натуши. А, <смех> тоха, тоха, быстрее! Застрял. Да я знаю. <смех> Давай, поднатуши, <Дай>, поднатуши. <смех> дай мне руку, брат. Красавчик. Ты херовый брат. А, я умираю. Я-то думаю, что я такой медленный. Давай, скидывай все вещи. Опять у тебя много вещей. Помни мою жертву. Помни, что я ради тебя отдался акуле. Не, <свят> Думаю, это того стоило. <свят> Мне было весело смотреть на это. <свят> а, блин, я тупой, Тоха. Я знаю. Нет, я серьезно тупой. Я знаю? Ох, господи, что ты сделал? Я испугался, я думал, плот начал переворачиваться. Стена. И типа акула все? Я, <свят> я ловил вообще-то. Эй, стена, стена! Стена, А дай мне, дай мне мой крюк, пожалуйста. Какой крюк? Ой, меня, шайтан болосы! А ты говорил это защитит нас. Забери стол. <стил> стол! Я тебе говорил забрать его. Да я не думал, что он сломается от одного укусика. Укусика, укус. Тоха. Я вот первый. Никогда <стил> не, не, не <стил> делай так, как ты сделал. Что ты делал? Я не забуду тебя, я бухнул за тебя на Это было весело. Прощай. Мы больше никогда, никогда не увидимся. Сука, ты можешь меня быстрее кусать? Иди сюда. кушать меня решил? Я тебя саму кушу.